Несмотря на то, как это может звучать, быть немотивированным и быть ленивым – это не одно и то же. Ленивый – это способность делать это, но делая сознательное, целенаправленное решение «я не хочу». Причины потери мотивации могут быть из непроизвольных источников, как депрессия или другие проблемы с психическим здоровьем. Они оставляют вас на самом деле, вы хотите что-то сделать, но есть какая-то невидимая сдержанность, удерживающая вас от этого». Обратная связь от других. Возможно, вы все еще беспокоитесь, однако ты ленишься и подводишь других. Итак, давайте посмотрим на некоторые признаки, чтобы помочь сделать это различие известным. Во-первых, ты чувствуешь себя бесцельным, с мрачными перспективами. Вы можете заметить трудности из-за изменения вашего мировоззрения. Сравнение «Эй, раньше такого рода вещи не имели большого значения». «Почему мне так не хочется делать это сейчас?» Это может заставить вас задуматься, не ленитесь ли вы. Что это может быть на самом деле в том, что ты вырос до определенного уровня, где вы смотрите за пределы мгновенного импульсивного удовлетворения, и ты размышляешь, почему ты делаешь то, что делаешь, куда ты направляешься и чего ты хочешь в будущем. Это здорово, и это также может удивить вас. Слишком легко заблудиться. Плыву по течению в этом чувстве, когда вы начинаете думать, в чем смысл. Так что вместо того, чтобы волноваться, что касается вашей жизни и вашего будущего, вы чувствуете себя потерянным и смотрите на все это, как на неизбежный провал. Негативный разговор с самим собой, подобный этому, может заставить все казаться бессмысленным, так как это все равно никогда не сработает, что приводит к самоисполняющемуся пророчеству о том, что мы не собрались вместе, потому что ничего не было сделано. Во-вторых, у тебя сильный стресс. Стресс – это довольно общее явление. Вам в основном нужен стресс, чтобы предупредить вас об удовлетворении потребности. Есть хороший стресс и плохой стресс. Сильный стресс – это тот вид, это не продвигает вас к цели. Примером может быть назначенная рабочая нагрузка. Хороший стресс. У вас есть нужное количество, чтобы бросить себе вызов. Таким образом, к концу рабочего дня вы чувствуете себя завершенным. Бонус, да. Подарите себе приз. Это хорошее чувство. Вы сделали шаг к этому повышению, продвижению по службе или пенсионный фонд. Сильный стресс. Вам дали так много работы, что вы работаете сверхурочно, все еще не в состоянии ничего сделать. И теперь весь драйв — это потому, что ты боишься, что тебя могут уволить. Нет хорошей цели, которую нужно достичь. Это все равно, что быть избитым до того, как все первоначальные синяки зажили. В конце концов, вы наносите так много ущерба, что ты даже не можешь делать то, что делал раньше. Тогда прогресс в достижении любых целей пойдет под откос. В-третьих, ваше окружение истощает вас. Не волнуйся, мы не собираемся делать тебе здесь фэн-шуй. Это может быть предметом будущего обсуждения. Но подумайте о том, где вы пытаетесь сделать свое дело. Это место, где вы можете осмотреться, дышите глубоко и чувствуете вдохновение. Или это когда вы впадаете в депрессию с волной беспокойства, когда вы наблюдаете за своим окружением. Окружение означает людей, вы тоже окружаете себя ими. Стимулируют ли они вас или они из тех? кто испытывает это желание, чтобы всегда находить, что с тобой что-то не так. Ваша работа или что-нибудь еще, что вы производите. Если вы начинаете день с напряженного чувства страха, потому что ты знаешь этот унылый, серый офис, для вас это означает тюрьму, и язвительные коллеги ждут, как стервятники, чтобы ковыряться в твоих костях? Работать? Мы имеем в виду работу. Неудивительно, что вы были бы не мотивированы приходить пораньше и быть продуктивным. В-четвертых, у вас нереалистичные цели. Мы слышим слишком много «ну, ты должен попробовать все, без контекста». Это приводит к тому, что многие часто забывают о ключевом факторе о том, чтобы осознавать свои пределы. В движении кричать «ты можешь делать все, что угодно». Тот факт, что человечество и утомительная, отнимающая много времени тяжелая работа, формирует ограничения. Давайте возьмем пример конечной цели о том, чтобы стать марафонцем. Это может быть нереалистичной целью, если они игнорируют всю работу, связанную с обучением они не продумали это до конца и не исследовали эту тему. Итак, когда проходит неделя, а они не могут пробежать 26 миль, они сдаются, потому что они подавлены и разочарованы. Иногда эта стадия подавленности остановит человека еще до того, как он начнет, потому что у них нет какого-либо плана или структуры. И все это сейчас у них на уме – это большая, страшная гора вещей. Это нужно делать с блестящими целями на вершине. Они не дали себе малого – цели на пути, которые достижимы. Кстати, о планировании номер пять. Вам не хватает структуры и рутины. Структура? Фу! Рутина? Кому это нужно? Что же ты это делаешь? Мы это делаем. Это то, как мы работаем над вещами, чтобы достичь результата. Может быть, ваша структура полна таких вещей, как прыгай с парашютом раз в месяц, чтобы почувствовать себя живым. Вставил, потратьте один час в день, делая что-то, это приблизит вас к вашей цели. И это все еще структура, это все еще рутина. Подумайте об исключительно плодовитом и успешном авторе – Стивен Кинг. У него есть распорядок дня, который включает в себя начало дня с небольшими временными рамками и дает себе норму слов или страниц, которые нужно заполнить за исключением чрезвычайных ситуаций, связанных с жизнью или смертью. Эта структура и рутина служат вашим компасом. Это дает вам что-то, за что можно держаться, в котором вы все еще можете знать «я все еще приближаюсь к своей цели». Отсутствие этого идет рука об руку с отсутствием цели, ты плывешь по течению, и поскольку нет ничего, что могло бы направить тебя, также нет точки привязки, за которую можно было бы ухватиться, нет никакой мотивации двигаться вперед, поскольку ты даже не знаешь, где находится впереди. Мы надеемся, что эти советы помогли вам обрести уверенность в себе, хотя бы немного, через осознание того, что ты не ленивый. Это подавленная уверенность в себе – большая часть о том, что питает демотивацию. Теперь, когда вы знаете, что это не безнадежный случай лени, вы можете создать стратегию для преодоления блокад шаг за шагом. Не волнуйся, моджи все еще там, жду, когда вы соберете его обратно. Как вы относитесь к этим пунктам? Узнаете кого-нибудь из них? Не стесняйтесь обсуждать, и мы скоро увидимся. Супер спасибо, что посмотрели.